И снова всем welcome, это снова я. На этот раз у нас речь пойдет про драгстеры. Что же это такое в Японии, что вы можете купить в этом магазине, а также какие цены. Ну, в общем, все, немного покажу, расскажу вам. Итак, значит, драгстеры в Японии. Это магазины бытовой химии, а также магазины Продуктовые немного там, ну, по большей части бытовая химия, товары для дома, типа хостовары, а также, например, вот садовые товары немного также продаются. В данном случае это магазин, называется Цуруха Драгу. Есть также магазины Хак, потом Криэйт. На данном примере, вот я сейчас покажу, вот в магазине Цуруха, что они имеют, какие товары. Все такое то есть я приехал сюда вот на велосипеде недалеко от моего дома тут у них кстати пристройка находится э, быстрое скажем так питание хокка хокка это бента ну что ж пойдем посмотрим значит здесь у них продается в данном случае это земля для садовых огородов ну и там для горшочков небольших а трава всякая ну, цену вы видите там поли там все написано то есть вот 12 14 литров 203 иены за 14 литров земли стоит всякие от кмаров от э, вредителей вот перед дверью вешается вот такие вот японские штуки тоже классная штука ее хватает на полгода примерно вот данную, данную модель хватает на год написано то есть ее открываешь вешаешь около двери и можешь использовать долго. Также здесь есть разного рода для гигиены. Это вот зубные щетки, зубные пасты, ополаскиватели для рта. Есть со скидками, есть без скидок. Ну, в данном случае вот они, которые ценники с красным, да, это написано со скидкой. Или желтые, да, ценники со скидкой. Ценники а, белые обычно без скидки идут, но бывает исключение. Цены, конечно, вы видите сами. Вот, к примеру, да, зубные щетки. Вот я беру вот с той серии черный там по 220, нет, по 280, по 300 йен. Да, да, ранты. Это уже для тех, кто вот... Зашел сюда, вот, например, как у нас есть в России, там пятерочка, магниты, они продают немного там товара. Есть, кстати, по-моему, сейчас магниты сделались именно для, для бытовой химии, магазины пооткрывали там. Там у них чисто бытовая химия. Здесь же, вот, как вы видите, вот супермаркет, да, он полностью практически это бытовая химия, разного рода хвостовары. Очень удобный магазин, в плане, если вам надо что-то купить там для дома, и вы, например, там хотите недорого купить, да, то лучше идти в большой супермаркет. Но если у вас на районе их нет, то можете зайти в небольшой, в маленький. Есть вот мацумота там разные. Вот также есть краска для волос. Это вот девушкам будет интересно, я думаю, но... Хочу предупредить, что японская краска для волос, она рассчитана на японский волос. И для российских волос может не подойти. Поэтому прежде чем покупать, обязательно почитайте информацию в интернете. Это вам очень пригодится. Волосы разные, тип разный, толщина разная. И ну, здесь те краски, которые продаются в Японии, обычно нашим э, волосам не подходят. Так, пойдем, пойдем дальше. Ну, также вот для бритвы, для бритвенных станков здесь есть небольшие отделы. То есть вот здесь в данном случае жилет, еще что-то там продается. Ну, то есть цены вы сами видите, цены примерно те же самые, что в России, ничем не отличаются. Я не знаю, может быть, как бы товары какие-то другие свои там японские быть. Но в целом то же самое. Ну, небольшие вот здесь отдел с фенами, то есть для, ухода, для волос Батарейки также продают здесь. Вот, кстати, хороший отдел – это вот именно шампуни. Здесь очень много японских брендов японских шампуней, которые в России не продаются. Поэтому, если вдруг у вас какие-то проблемные волосы или что-то у вас там болеет голова, там кожа головы, то есть лучше взять с собой из России чем здесь искать похожее. потому что здесь похоже, шампунь вы не найдете это вам 100 процентов говорю но бывает исключение вот типа там пантин что-то там Лореаль, вот есть такие вот известные бренды они здесь тоже встречаются но в основном в основном здесь свои бренды вот я сейчас покажу вам к примеру ну вот субаки к примеру да вот японский бренд также, что здесь есть еще? Вот Essential, но ну, люкс. Как вы можете видеть, все вот. Вот Пантин. Ну, Пантин, он как бы известная марка. И тоже вот такие вот сеты продаются. Если вы желаете взять например, кондиционер и шампунь, лучше брать сетами. Потому что это выходит дешевле. Вот сравните. Вот сет, да, стоит 650 йен. А вот шампунь, да, из этого же сета, к примеру, да, стоит дороже, получается, что если взять отдельно шампунь и кондиционер, к примеру, да, то вам выйдет это 1200, а здесь по сету, считай, 650 это все вместе выходит. Также немного расскажу про э, порошки и жидкие порошки, они называются, вот. В общем, смысл такой. Если у вас обычная, вы только приехали, обычная стиралка, никаких там, ну, нету специальных функций или еще что-то, а, желательно, ну, просто покупайте вот обычный порошок. Типа такого, да. А, порошок, в принципе, нормальный. Либо можно даже найти чуть подешевле, там, по-моему, вот. Ну, вот, да, вот такие вот, даже подешевле будут вот коробочки. Вот какие коробки, они там 300 йен, что ли, даже 200 200 он есть. Берете и нормально. Но если вы хотите, то есть себе нормальный такой, чтобы хорошо чистило, да, там очищало, то есть я бы рекомендовал вам а, такие вот жидкий порошок, вот NANOX он тут называется. Дороговато, конечно. Но его надо чуть-чуть использовать. Там вот в, в крышку наливаешь, чуть-чуть буквально 20 мл и все нормально использовать можно в стиралке просто прям так в одежду выливаешь включаешь она это работает фишка в том что вот эта штука она очень хорошо подходит для холодной воды также и порошки здесь рассчитаны тоже на холодные воды в японии хочу вам напомнить что нет стиральных машин в основном здесь все стиральные машины стирают холодной водой поэтому Откипятить там, да, белую рубашку, там, как вот его при 90 градусов постирать, вам не удастся здесь. Поэтому выбирать приходится из тех порошков и чистящих средств, которые хорошо отстирывают в холодной воде. Ну, вот я бы рекомендовал вот эту брать. Кстати, порой вот брать вот в таком, в обычной упаковке, в пластиковый гораздо эффективнее, чем вот э, такие вот э, пластиковые. Ну вот здесь, кстати, вот тоже он есть. Также, как то здесь видел, Тайт продается, но ну, или что-то похожее. Но это оно, скажем так, немного отличается. Название все. А с этой стороны здесь у них стоят эти э, как кондиционер для одежды. То есть со, с запахом там, с определенным. Но ну, тут уже нужно самому подбирать это все, смотреть. Вот есть пробнички такие. Можете открыть там Понюхать, Какой вам запах больше подойдет, какой вам запах больше нравится, то ты можете использовать. Вот Кондиционер заливается обычно отдельно в, в стиральную машинку. Есть специальные такие отделения там. Если у вас нету, то вам такие не подойдут. Но можете взять в гранулах. Вот такие есть И гранулы. Они просто высыпаются в стиралку сверху. Также можно здесь купить небольшой вот отдел. Есть одежды всякие тапочки, еще что-то там для дома. На первое время сойдет. Недорого в целом. Есть дешевые модели, есть недешевые. Также японские маски. Ну вот если кто... Девушки, например, да, они знают, что в Японии очень там много разной продукции. Скинкер, вот эти все дела, которые по уходу за кожей за лицом то есть есть вот в японии очень много разных масок честно я по ним не особо разбираюсь но те кто разбирается может себе выбрать типа себе здесь есть консультанты в данный момент сейчас его нет но можно подойти на кассу спросить консультанта и вам помогут ну естественно конечно же куда без макияжа также вот в этих драгстрах куча всякого макияжа продается как он называется, тут вот, шесейду, да, там, вот он, например, да, видно здесь, шесейду, Кос, можете купить себе, в принципе, недорого, есть вещи недорогие, есть вещи дорогие, поэтому желательно выбирать тоже, смотреть. Также, если у вас есть домашние питомцы, здесь также вы можете себе приобрести еду для них, вот, корм, для кошек, собак здесь недорого. И с этой стороны также вот консервы разные. Салфетки также, также, кстати, хотел бы вам сказать про туалетную бумагу. Туалетная бумага в Японии существует двух типов. Растворяемая в воде и нерастворяемая в воде. Если вы вдруг хотите э, ну, то есть туалетную бумагу выкидывать в унитаз, то вам желательно брать растворимую в воде в бумагу. Об этом вам лучше спросить консультанта, а он подскажет. И брать двухслойный, потому что есть однослойная есть двухслойная. Как определить, где двухслойная вот, если вы читаете по-японски, здесь написано дабл, да? Это двухслойное, значит. Вот они вот есть вот дабл, там дабл. Вот здесь тоже видно вот два слоя. И тоже написано, что она растворяется в воде. А есть бумага, которая не растворяется в воде. Ее категорически нельзя кидать в унитаз, потому что при большом количестве она забивает его. Также здесь вы можете купить себе что-нибудь покушать, к примеру. Там, а, если вдруг вы, например, не умеете готовить, или вам неохота заморачиваться, вы можете просто сюда зайти за место комбине, опять же, говорю. Взять себе вот капнудлс, к примеру. Какой-нибудь вот такой вот дошик, да. В Японии их очень много. Я не буду перечислять все названия и цены. Но примерно цена здесь 100 йен за, за, один упаков... за одну упаковку. Поэтому, если вдруг вы хотите себе, ну, сэкономить, чтобы там где-нибудь... И быстренько перекусить, покушать дома, чтобы не готовить, не тратить время. Вот, пожалуйста, заходите, прям покупайте. Любой вкус здесь их дохрена разного рода. Есть острые, есть нерострые. Сразу скажу, вот этот символ... Вот этот символ, да, как такой крест, это означает острое. Если вы видите такой символ на еде, это значит, что еда острая. Осторожнее, смотрите, не э, покупайте острое, если вам это, ну, противопоказано. Также здесь есть всякие чипсы. Ну, скажу по японским чипсам, они не очень. Вкусов очень мало. В основном есть вкус там нори, еще что-то там, какие-то с перцем немного есть, вот спицы есть немного, но ну, так в целом вот основная масса они безвкусные, безвкусные, практически очень сложно найти какой-то вот есть вот э, наподобие Принглсов, вот всякие такие вот калби и тому подобное, есть Принглсы кстати, продаются, можно найти Принглс, но Принглсы продаются в магазине типа Ямая там, где импортные товары. Вот также вы можете здесь приобрести оригинальный зеленый чай японский матча он тут называется я бы рекомендовал вот есть матча есть сенча вот сенча кстати вот, вот такая вот хорошая штука я бы взял такую. либо если вы фанат зеленого именно чая я бы рекомендовал вам вот такой брать ой оча называется вот ой оча green tea tea bag вот этот самый классный чай лучше его брать ну, также всякие там заморозки. Вот в том отделе есть здесь всякая рода еда. Колбаса, что-нибудь еще. Булочки. Пиво. Пивные напитки. Лимонады. потончики всякие там. Вот эти, как их называется, типа печенья. Продается вот оно. Ну и тут пошли уже Такие для здоровья продукты Это вот витамины Разные коллагены Тоже тем, кто уже э, Заботится, да, вот есть, кстати, протеин Для тех, кто вот Качается там И соблюдает диету там протеиновую Также Разного рода витамины Вот DHC это одна из Самых известных в Японии контор Которая производит витамины также есть разные другие фирмы, вот типа Dear Nation, Naturemate. И тут пошли уже лекарства. Сразу вам скажу, что, ну, Drugstore изначально это магазин лекарств, типа как Драк это лекарство. Именно лекарства, не наркотики. Есть как бы и Другое, пер, другой перевод этого слова Но основной перевод это как лекарство Так вот В данном магазине Сильно действующих лекарств вы не найдете Это вам сразу говорю Если вы из России приехали И у вас например компраз, студы, то Лучше с собой взять лекарства В Японии аналогов нет И те которые аналоги вот, Чтобы их найти Их нужно покупать именно в аптеке И только по рецепту врача Даже аспирин какой-нибудь сильно действующий Там например, да антигриппин в том числе вы здесь не купите хороший антигриппин есть похожие лекарства но они слабые это я вам покажу сейчас пример вот например такая штука да и экс он называется и экс вот они тут от нос но ну, от боли в горле в носу то есть тут можно взять такое. Или вот такое. Есть еще вот... Ну и тут более утоляющее. Вот. Ну, то есть тут опять же нужно знать японский. Если вы не разбираетесь и, например, не можете объяснить консультанта на японском, что вы хотите, Но ну, это очень сложно. Вам будет найти здесь хорошее лекарство. Ну, я пил вот такие вот уже. АП-про АП вот такую. Сразу вам скажу, то дозу, которая здесь указана, надо удваивать, а то и утраивать для человека из Европы. Потому что иначе вы просто не почувствуете эффекта. Также разного рода здесь есть и бандейдж, там повязки на руки, на ноги, если вдруг вы потянули, очень хорошие вещи здесь вот можно приобрести. К примеру, как вот, например, такая штука. Очень помогает, если вы там, например, где-нибудь потянули руку в джиме или еще где-то, и у вас там растяжение связки. Вот, не пожалейте денег, купите их качественную вещь вместо того, чтобы спускать там по 100 йен на дешевые вещи из 10-йенника. Ну, также бинты тут разного рода. Здесь находятся пластыры и мази. Да, это как холодные, так и горячие. Если вдруг у вас там боли в спине или еще что-то, вот можете себе приложить. Вот такие пластыры, На них уже нанесен этот самый мазь. Вы отклеиваете, на, ну, приклеиваете на себя, то есть и она начинает работать. Ну, также разного рода здесь оборудование для давления и все остальное. Здесь можете вот приобрести вот известный Амрон. Японская фирма термометр электронный вот мне нравится Это я себе приобрел какой идем кстати Тут его нет уже наверное, да да если брала там роновский термометр электронный он классный ну ладно пойдем дальше глянем суть важно ну, также если вы хотите вы можете взять себе вот и что-нибудь покрепче вот вино здесь коньяк Виски Вот Black Label Тут Red Label, ну то есть все Все качественно, сразу скажу Подделок здесь вы не найдете В Японии э, с этим строго Если цена реально вот, идет со скидкой да, То есть она от производителя идет со скидкой А не то, что вот она из-за из из того, что подделка стоит дешево Ну вот Хайникин, кстати, тоже Его вот достаточно редкая в Японии Особенно в банках ну, и всякие японские сладости, конечно же, куда без них. Тоже очень много разных всяких вот поки, там, такие вот прецы, томат. Много-много всяких сладостей. И те, кто приезжает в Японию, обязательно с собой увозят какую-нибудь там вкусняшку. Друзьям, там, родным попробовать. Например, вот есть здесь такие вот... Ну, конфеты тут жевательные или просто с эти, леденцы. Также есть вкусные вот такие вот мягкие там дрожжи такие, желе, как шоколад, чокопикс, всякие это, чокочипс, вот, киткат, там с клубникой, миндаль, вот эти алманс. Вот, вот это, кстати, очень вкусная штука. Миндаль в шоколаде. Макароны. Ну, тоже, кстати, можно можно здесь взять. Они, в принципе, недорогие. Вот килограмм макаронов 200 ян. точнее, спагетти, но да не макароны. Ну и в завершении здесь я вам покажу. Также тут можно купить товары тут для дома. То есть это для чистки. Именно вот туалетов всяких, ванны там, раковин. Вот, мне понравилась штука вот такая вот. Ультра-хард-клинер. Я не знаю, есть ли в России подобный или нет. Очищает очень хорошо, особенно места, где вот, например, там э, масло, например, подало годами. Там лежало, оно скапливалось, оно уже такой слой масла, уже такой сухой, не оттирается, который... Вот эта штука удаляет его прям и, идеально. То есть она очень такая... Едкая немного, но для, для поверхности безвредна. То есть, если вы будете чистить, лучше использовать какой-нибудь респиратор. Также здесь вот для фильтров вот, э, ткань. Очень удобные штуки вот здесь есть. Я, я тоже себе беру постоянно домой. Вот такие вот металлические, алюминиевые, как фольга такая, она жесткая. Ее ставишь вокруг плиты и жир не вылетает то есть вам не придется а, очищать там стены или там посуду если у вас там рядом стоит посуда она будет заляпываться жиром если вы что-то жарите а с этой штукой очень удобно ее чистить удобно тоже хватает на года полтора где-то так при хорошем использовании аккуратно можно ведь, на два даже хватить но ну, также здесь есть Минимальный набор, там что-нибудь, что-нибудь купить, пожарить, вот сварить, ковшечки всякие, сковородки. И, ну, с этой стороны здесь, соответственно, всякие салфетки, упаковка, вот, зиплоки, чистящие средства для посуды. Вот, в принципе, и все, что я хотел сегодня вам показать, рассказать. Если у вас остались какие-либо вопросы, обязательно задавайте их в комментариях. Если вам понравилось видео, не забывайте делиться им с друзьями, делать репосты. А также жать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео о Японии. С вами был Дэн. До новых встреч!